Всем привет! Налчаджи Аглу снова собрался жениться. Только его избранницей, ко всему удивлению, оказалась отнюдь не бывшая супруга, а не лорак. Как сообщает экспресс-газета, 26-летнюю возлюбленную зовут Лилия. В инстаграме она показала обручальное кольцо. В кадре девушка предстала в лавандовом топе. На первый план вышла ее правая рука, которую держит Мурат, с кольцом на безымянном пальце. А Лилии известно, что она киевлянка, работает висажистом и воспитывает дочь от предыдущих отношений. Пара по факту вместе уже полтора года. С весны 2020 года они активно делились совместными фото и видео, много путешествовали, часто бывали на родине Мурата – Турции. Мурат пока что не дал ни одного комментария о грядущих планах на свадьбу. Однако накануне он привез Лилию на свою родину – в Турцию. Возможно, он решил представить свою невесту родным. Ани Лорак пока что тоже отказывается говорить о личной жизни и комментировать помолку бывшего мужа, но не могла удержаться от реакции на эту новость. В своем инстаграме она опубликовала фото с кольцом на том самом пальце. Неужели певица тоже уже помолвлена? Ранее исполнительница признавалась, что у нее есть возлюбленный но его личность осталась тайной для поклонников. Я влюблена, и бабочки в животе у меня тоже присутствуют. Интриговала Ани.